Баня, бочка зимой. Стоит уже, получается, четвертый год у нас пошел. Бед, в принципе, не знаем. Сейчас затопили. Минут 20 уже нормально. Смотрите, эффект такой. все в снегу. А там, где парилка, отделение, все подтаяло. Забавно. То есть, насквозь тепло проходит, конечно. Вот так вот. Ну, в принципе. Вот здесь вот отделение парилка. Сразу видно, что температура больше по сравнению с остальной баней сугроб снежный растаял четвертый год стоит в принципе ничего мы с ней не делаем только полы меняли подгнили немножко доски надо их в принципе после того как помылись немножко поднимать наверное, и пол будет сохнуть лучше и сами слания а так все работает зимой так же, как и летом, единственное, постоянно должна быть подтопленная, то есть гореть что-то должно быть, иначе остывает быстро. А так это отапливается быстро, полчаса можно мыться, час варится. Уже. Вот покажу наш метод ускорить протопку бани. То есть небольшой такой инфракрасный обогреватель. Ага. Вполне его на этой помещеннице вот, хватает. Здесь очень жарко. Здесь. Вот. Время протопки где-то минут 10. Замерзшей водой. Не стоял Бачок сливаем. Когда ухожу зимой. Вот так, в принципе. Все маленько. Немножко потекла, даже придает определенный шарм. Хороший банька